Начать запись. И... Ой, -ой, ой начать запись, а у меня начать трансляцию. Хорошо, что я без звука стримлю. Это же просто кайф. Круто же, что можно вырезать что-то из видео, да, Миша? Да, но тут я отвечаю на вопросы фанатов, если у меня воинка, вай... вайн... этот, как его там? А, ну, слушай, иди, иди, иди, давай вот ты вот будешь играть, да, что-то строить, а я тебе, типа, вопросики задаю, типа, интервью. Сколько раз ты делал анжумания? Это неприличная цифра. Раз десять. Ой. А мама точно это видео не увидит? Ручаюсь, что точно увидит. Ну тогда 98. Хорошо, следующий ну, вопрос. ЛГБТ, кубик, Почему кубик? у тебя именно такие теги под подстримом? Ну, потому что я девушка ЛГБТ, аниме, феминизм, США, Украина. Все дела. Поддерживаю. Че поддерживаю, то и тегаю. Ага, то есть ты поддерживаешь э, движение быть боссом вертолетом. Нет. Я не поддерживаю движение быть боссом вертолетом. А боссом, мать его, вертолетом? Нет. Увы. перед Богом, что ты ему скажешь? Я готов. Добрый день, я ему скажу. Чё, не открывается? Делом займитесь. ты не думаешь, что это может оскорбить женщин, ЛГБТ, анимешников США, Украины и русских? Нет, я же их поддерживаю. Сколько ты зарабатываешь? Давай. Сколько влезет, столько их зарабатываю. А это точно не оскорбит США? Нет, они говоришь? зарабатывают гораздо больше, поэтому тут нет ничего оскорбительного. Дима Бибилас, это ты? Это я. Это мой псевдоним. хот это бутерброд? Обоснуй свой ответ. Ларин. Это не бутерброд, потому что я считаю, что бутерброд это булка, потом ингредиенты и булка. А тут мы взяли цельную булку, даже ее не до конца разрезали и кинули туда сосиску. Булка у нас не плоская, а какая-то объемная и непонятная мне. Поэтому я считаю, что это не бутерброд. Спасибо за все чудесные ответы. Теперь мы можем точно быть уверены, что... Это видео будет называться... Ответил на все вопросы фанатов.